Добрый день! Меня зовут Людмила Шевцова, я директор компании «Олива Гифт». Компания «Олива Гифт» образовалась в 2009 году с одной лишь целью – создать клуб любителей оливкового масла «Масс тарас На протяжении четырех лет нас уже стало около тысячи человек, около тысячи партнеров, которые имеют вот такую вот карточку, карточку клуба любителей масла «Масс Таррес». На протяжении 4 лет мы не смогли встретить ни одного продукта, который был бы вкуснее и лучше, чем этот, перепробовав огромное количество разных продуктов. И поэтому всем партнерам компании Gift мы предлагаем пойти с нами в уникальную возможность консолидированной закупки и реализовать идею клуба. Статистика компании «Оливогихт» говорит о том, что каждая семья съедает 12 литров оливкового масла «Мастерос». И поэтому, так как компания входит дважды в закупку этого товара, мы предлагаем вам дважды вместе с нами заходить в консолидированную закупку и приобретать 6 литров оливкового масла. Это дает вам уникальную возможность иметь самую низкую цену, которая только возможна на данный момент на этот продукт. Трехлитровый бокс стоит при консолидированной закупке 3405 рублей. Что необходимо для этого? Для этого необходимо обратиться на склад, где вы обслуживаетесь, чтобы внести финансовое подтверждение того, что вы к этому готовы, оплатив стопроцентную заявку на два вот таких вот бокса. И вместе с нами подождать, когда этот груз в июне поступит, и его забрать. И такая возможность у вас будет два раза в год. Спасибо вам за то, что вы меня выслушали. Я очень жду ваши заказы и с нетерпением жду, когда этот продукт поступит, потому что на складе его осталось очень мало, на одну или две недели. До свидания и надеюсь, что мы скоро с вами увидимся, когда вы будете получать этот продукт.